Я даже не знаю, как э, здесь адекватно выглядеть, но это будет небольшое, может быть, в стиле прикола или э, не знаю нарезки какой-нибудь замечательный. Но мы стараемся провести здесь замечательное время. Крабовая и... война, в которой я участвую, ой, мясо, мясо, мясо, мясо. Королевская битва в стиле э, панч Я э, не знаю, бравл надо увалить отсюда, там слишком здоровые люди. А, Бананом можно тебя нибудь быть пощелкать. О нет, Надо пожрать что-то. Я, я сегодня решил посмотреть абсолютно новую игру, как всегда, чтобы разнообразить свой контент на своем канале. Вот. Ну И сегодня мы, конечно же, обращаем внимание на такую игру, как Crab Games. Да. Называется Краб Геймс Нам пока, пока доступно все в дружеском режиме Значит Все хорошо Бить Бить я буду всех кого бы сожрать Сначала Надо кого-то сожрать Еда Это наша самая главная цель Потому что мы ходим мы И маленькие Маленькие крабики Это хорошо для нас Ой большой крабик Ой большой крабик Надо бежать Какой же он Замечательный Этот геймплей тупо ничего не нужно делать ушишься все подряд в общем вот этих крабиков нужно убивать мне надо вырасти вот как, как тот большой крабик у меня больше ем у меня больше расту. не знаю как как еще вам объяснить по-другому, но замечательно, а, а мне нравится, а никаких кнопок не нужно, кроме мыши, я чувствую себя маленьким таким беззащитным человечком, ой, ой, ой, ой, ой, не хочу, не хочу, уйдите от меня, уйдите, это я подобрал, сосиска, сосиска, отлично, сосиска, о, автоматы сейчас их сделаю здесь кнопочки не надо жать никакие вообще но есть надо ребят надо кушать иначе они вырастут надо валить отсюда больше я ем больше я останавливаюсь похоже что так пила появилась но ну, мне нравится знаешь такие игры да вот тиши и, и, и, и нечего снять и ты такой опа а можно я его забью я кинул сразу, ребят Ура, ура, ура, ура! Отлично, замечательно. Я вырос. Надо съесть что-нибудь. Топ-1 будем брать сегодня. По крабам. Потом будем драться с большими крабами. Пока мы вот этих маленьких есть, никому не будем здесь жизнь давать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Елки-палки! Был большой! Ялая палат! Но это замечательно просто! Давай, я. тут э, пока на последнем месте нахожусь. черепах можно сожрать? Можно! Можно! Можно черепаху зажрать, но меня. Меня, не, меня, меня, меня просто разбомбили. Где я? Где я? Где я? Ой-ой-ой, надо бежать отсюда. Надо бежать, надо бежать, бежать, бежать, бежать какую-то палочку схватил замечательная палочка Боев, боевой трэш, говорится могу ли я его завалить ой-ой-ой-ой ой плохо мне я хочу продолжить эту игру потому что мне понравилось пока я маленький еще на добивание хорошо получается а -а -а. дай мне пройти хорошо они еще не дерутся с теми Такими, как я. О, о, о, о, о, о, о. А, это было нечестно! А можно я его добью? А, не-не-не-не, убегай! Убегай отсюда, убегай! Замес был хороший! Ой! Ой-ой-ой! Стремление! решить игру. А мои комментарии, конечно же, в игре очень такие интересные, но я на минутку стал крабом и решил записать это замечательное видео, которое на ваших глазах проходит. Самая замечательная игра, которую я нашел в Steam, как всегда. Надо бежать отсюда, пока у меня есть ноги. Рыбу, рыбу. Главная задача, я понял то, что это рыба. нет, на акулу я пока не потяну. На акулу я не потяну. А, рыбка, рыбка, да, я тебя съем, пожалуйста. Замечательная рыбка. Не ешь меня, акула. Чти, она меня съела. Ну, как говорится, если ты ешь мясо, становишься большим. Блин, я сейчас все сожру ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой я не хотел, я не хотел. Они понимают то, что я становлюсь больше. Чем я больше становлюсь, тем хуже им. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, отсюда, беги. Могу я вот этого завалить. Я, короче, понял эту игру, суть. Нужно добивать. Добивать и только добивать. Давай попробуем вот это съесть. он Мне надо вал. <вас> Истребление. Меня, меня убили. В принципе, нет, это еще рано. Надо рыбу есть. Таким большим надо жрать очень много. Я не хочу драться! Я еще не готов. Пока вот с этими друзьями по пообщаюсь. 25 место у меня, ребята. 25, представляешь, 25 место. Это самое замечательное место, которое я бы видел. А, нет, нет, нет, нет, нет. Ой-ой-ой, ой, ты что, с ума сошел, елки-палки? А Вы видели это или как? О, неужели я подрос? Мелочи попытаюсь, а пока его вот, очень много. Мелочи этой... Ты... Надо брать что-нибудь, какой-нибудь ульт. Вот он, ульт. Подводник, елки палки Подводный супергерой. Я паль. По... Получу здесь первое место или как? Как ты считаешь, я получу или нет? Первое место. Я думаю, что будет замечательно получить это первое место. Маленьких мы бьем или как? Главное уйти от вот этого большого. Не-не-не-не-не-не-не. Уходи, уходи, уходи, уходи. У тебя слишком мало... Мало жизни. Давай вот этого, вот этого крабика давай. Он безобидный, да, отлично. Вот этого тоже можно съесть. Я, походу, ма малоешка. Но чтобы вырасти, как говорится, большим, нужно есть пока по-малому. Я нашел рай. Даже маленькие меня бьют, елки-палки. Потом мне появилось. Могу кого-то замутить. Я становлюсь все больше. Давно я не делал... Никаких новинок. поэтому от прохождения меня надоели. То есть я от них не получаю никакого результата на канале. Ой, нет, нет, нет, а, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, то нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай вот этого. А, не, не, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Всем рыбу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пошутил. Нам придется биться до конца. Ну что, друзья, мы вернулись. Чтобы покорить эту планету, надо сожрать вот этот пончик, который стоит... Воу! Нифига себе. Как я быстро вырос, а? Можно побиться. А сейчас я буду чемпионом на этой катке. Это точно, я вырасту, как не знаю кто. Вс! Это было все, но я возьму эту штуку, потому что она офигительная вещь. Как-то обидно стало. Я стал меньше, но мне нужно что-нибудь интересное Я бы мог убить короля, наверное, если бы, он был на, если бы я был на подхвате у него где-нибудь хотя бы в океях Так, я люблю добивать, зря я это сделал Ну и напоследок хотелось бы отблагодарить всех, кто посмотрел это замечательное видео Поставил лайк, потому что мне очень не хватает их Ай-яй-яй-яй-яй. Так, рабовая жизнь, но она проходит слишком замечательно. Друзья, всем спасибо за просмотр. У микрофона был, как всегда, Вадим Карправы. Вы были на канале PCGamer. Всем спасибо за просмотр. Я очень благодарен всем, кто посмотрел это видео.